Уважаемые коллеги, добрый день. Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Пожалуйста, напишите в наш общий чат, как меня слышно, видно. Если все хорошо, достаточно поставить плюс. Если есть проблемы со связью, поставьте, пожалуйста, минус. Жду ваших ответов. Вижу ответы, вижу, что все у нас отлично со связью. Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Сегодня мы подводим итоги года для участников закупок. Сегодня у нас завершающий вебинар в этом году. Уважаемые участники вебинара, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы новый 2021 год был более интересный, более продуктивный. И самое главное, чтобы мы все с вами были здоровы в Новом году. Ну а мы с вами начинаем. Сейчас я включу демонстрацию нашего экрана. Запись нашего вебинара будет направлена. После проведения мероприятия вы сможете просмотреть всю информацию, которую я сегодня буду презентовать. Итак, мы с вами сегодня будем подводить итоги 2020 года для участников закупок. Пожалуйста, когда у вас будут появляться какие-либо вопросы, пишите в наш чат. И э, я буду смотреть параллельно, проверять поступившие вопросы, и если вопросы будут по теме, буду на них отвечать. Те вопросы, которые у нас э, будут не по теме, по другим темам, я постараюсь их разъяснить э, после завершения нашей основной части. Итак, итоги 2020 года для участников закупок. Мы с вами сегодня будем вести обсуждение следующих э, наших, направлениях. сейчас минутку. Особенности участия в закупках в 2020 году. И здесь мы основной акцент сделаем на те вопросы, которые возникали в 2020 году у участников закупок. Мы с вами поговорим о том, с чем поставщики сталкивались чаще всего и какие трудности возникают у нас с вами при участии в закупках. Мы с вами следующий вопрос рассмотрим, вопрос, посвященный ошибкам, ошибки, которые допускали чаще всего заказчики при размещении процедуры, при рассмотрении заявок, при заключении контрактов. Об этом мы с вами тоже поговорим через призму именно участия в закупках, то есть как, каким образом ошибки влияют на наше участие, ошибки заказчиков и ошибки, которые допускаем мы с вами при участии в закупках. Планируемое нововведение законодательства о закупках мы с вами оставим напоследок. Это будет последний наш третий вопрос, который мы с вами рассмотрим. Итак, первый наш вопрос, с чем мы с вами столкнулись в 2020 году сейчас я расскажу о том с чем участники закупок чаще всего работали с какими ситуациями что чаще всего возникало на практике и мы с вами затронем в том числе те изменения законодательства которые вступили в силу в ранее, вступили в силу ранее но тем не менее участники закупок по-прежнему есть вопросы у нас каким образом участвовать в закупках по при Определенным новым правилам. Итак, далее. Вопрос первый, пожалуй, это самый насущный вопрос для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, это возможность предоставлять обеспечение исполнения контракта по тем закупкам, по которым оно установлено, в виде подтверждения опыта. Или другой вариант – это возможность уменьшения обеспечения исполнения контракта от суммы, которая была изначально установлена. Но обо всем по порядку. Первое, с чем мы с вами работаем, это возможность предоставить обеспечение исполнения контракта для участников среди СМП и СОНКО, если закупка, соответственно, проводилась для СМП и СОНКО по 44-му федеральному закону, не от начальной максимальной цены в расчете процентное соотношение, а именно от той цены, по которой заключается контракт. Меньше, чем размер аванса, при этом если контрактом предусматривается выплата аванса, а кстати в 2020 году большее количество закупок проходит именно с учетом аванса, так вот меньше, чем размер аванса все равно обеспечение исполнения контракта быть не может. И здесь мы с вами сейчас через несколько слайдов отметим, какие в этом отношении заказчики в первую очередь допускали ошибку, потому что нововведение оно на сегодняшний день по-прежнему вызывает множество вопросов. И здесь в этой части допускают ошибки и поставщики. При э, предоставлении соответствующего обеспечения и заказчики, собственно, заказчики, конечно же, допускают ошибки э, в правилах описания данного требования при публикации закупки. Следующее нововведение. Нововведение, которое касается возможности не предоставлять обеспечение исполнения контракта в случае, если закупка проводится для СМП и СОНКа. Так вот, на сегодняшний день мы с вами, участники закупок, активно это право должны использовать, ввиду того, что это действительно возможность сэкономить собственные средства, это возможность не выпускать банковскую гарантию, не тратить на банковскую гарантию денежные средства, время свое, и естественно, это возможность не замораживать Денежные средства под обеспечение исполнения контракта. Участник закупки, проводимый среди СМП и СОНК, может быть полностью освобожден от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе, если по конкурсу или аукциону было большое снижение. Большое снижение – это 25% и более от начальной максимальной цены. Для этого участнику закупки необходимо до заключения контракта предоставить информацию из реестра контрактов, подтверждающие исполнение им в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов без применения штрафов пеней устоек. И сумма цен таких контрактов должна быть не меньше, чем начальная максимальная цена по проводимой закупке. Казалось бы, все достаточно просто и с этим не должно возникать никаких вопросов. Но, тем не менее, для э, участников закупок вопрос предоставления опыта вместо обеспечения исполнения контракта – это один из самых актуальных э, моментов, который возникает при участии в закупках для СМП и ну, вот э, Здесь хочу сделать акцент на определенных моментах, которые интересуют прежде всего поставщика. Возникает вопрос по суммам. Как правильно учитывать сумму по тем контрактам, которые вы предоставляете в качестве опыта? И вот здесь буквально сегодня мне участник утром написал WhatsApp сообщение, которое касается данного вопроса. Каким образом правильно рассчитывать начальную максимальную цену по проводимой закупке с учетом тех контрактов, Которые вы предоставляете. То есть, иными словами, что нужно предоставить? Из чего складывается начальная максимальная цена по проводимой закупке. Когда мы берем в расчет те контракты, которые у нас исполнены, нам необходимо учитывать не начальную максимальную сумму этих контрактов. Нам необходимо рассчитывать сумму фактически исполненных обязательств. Вот это вот ключевой момент, его нужно обязательно учитывать. Здесь объясню, какая возникает сложность. Бывает такая ситуация, что участник закупки исполнил контракт, соответствующие сведения отображены в реестре контрактов, но дело в том, что, например, либо это был контракт на определенный точнее без определенного объема с учетом расчета э, цены за единицу, например, продукции. И в этом случае, э, естественно, оплачивается фактически исполненный объем, то есть тот объем, который был закрыт участником закупок. И разница между начальной и максимальной ценой, объемом фактически исполненных обязательств весьма существенна. И, конечно же, в расчет здесь берется не начальная максимальная а цена по проводимой на закупке ранее, Та процедура, которую вы далее берете в качестве подтверждения вашего опыта, тот контракт. А именно сумма по фактически исполненным обязательствам. Для того, чтобы самостоятельно проверить, какая сумма по исполненным обязательствам отражена, нужно проверить реестр контрактов, найти тот контракт, который вас интересует, и уточнить, какие суммы отражены. Все платежи указаны в реестре контрактов. Здесь еще один момент возникает, но он возникает не столь часто, но тем не менее участники закупок сталкиваются иногда с такими ситуациями. Когда у вас фактически есть оплата по определенному контракту, у вас есть закрывающие документы, но заказчик по каким-то своим причинам не успел вовремя разместить информацию. И вы видите, что у вас фактически оплачена одна сумма, а в единой информационной системе отражена другая сумма в реестре контрактов. Поэтому здесь актуально, конечно же, будет связаться с заказчиком, чтобы заказчик сведения обновил. Внес необходимую информацию. Здесь главное, что мы учитываем, мы берем именно а, фактически исполненные обязательства. По Другой важный момент. Обращаем внимание на статус того контракта, который вы собираетесь в дальнейшем предоставить для подтверждения вашего опыта. Статус контракта в идеале, конечно, должен быть исполнение завершено, но нередко у нас в нашем реестре контрактов в единой информационной системе есть контракты со статусом исполнения прекращено. И вот здесь мы их, во-первых, я рекомендую, настоятельно рекомендую их брать только в случае крайней необходимости, если действительно у вас нет больше других альтернативных контрактов, которые, которыми можно подтвердить ваш опыт. И если есть контракты в статусе исполнения завершено, отлично берем именно их, но учитываем начальную максимальную цену текущей закупки, чтобы по объему выполненных обязательств в сумме была именно на МЦК проводимая закупки. Так вот в случае, если статус исполнения прекращено, учитываем обязательно именно а, ту сумму, которая фактически была а, оплачена, которая фактически а, по объему выполненных работ была исполнена участником закупок, то есть нами с вами. Соответственно, когда мы участвуем в закупках, если мы в дальнейшем намереваемся с перспективой взять именно э, опыт, подтвердить опытом и не предоставлять обеспечение исполнения контракта, вот эти вот моменты нам нужно обязательно учитывать. Идем с вами дальше. И вот здесь э, хочу привести два решения контролирующего органа, два решения УФАЗ. Э, соответственно по тем случаям, которые я озвучила ранее. Указание сведения о предоставлении обеспечения исполнения контракта СМП и СОНКА. В документации об аукционе указано, что размер обеспечения исполнения контракта составляет 10% от цены, по которой заключается контракт. В проекте контракта 10% от начальной максимальной цены. Контракта. Вот это типичная ошибка, которую по-прежнему допускают заказчики. Допускают они ее по невнимательности. Заказчики прописывают разные условия предоставления обеспечения исполнения контракта в документации закупки и в проекте контракта. Здесь в идеале мы с вами, участники закупок, внимательно изучаем документацию, и в случае наличия вот таких вот расхождений, если мы их нашли до окончания срока подачи, то срок, когда еще можно направить запрос на разъяснение, мы направляем запросы разъяснении, и заказчик вносит соответствующие изменения. Это, конечно, ситуация идеальная, но вот тем не менее, если уже все сроки прошли, то, соответственно, а далее мы уже действуем по ситуации. Если возникла необходимость обжаловать действия заказчика, то обязательно вот этот аргумент мы используем в обжаловании. Обязательно учитываем в том числе и некорректность той формулировки, которую указал заказчик. Положительные решения, решения в пользу участника закупок и не в пользу заказчика, соответственно, вот вы их сейчас видите на экране, при необходимости вы сможете их найти в интернете далее а, уклонение от заключения контракта поставщиком по причине неуказания опыта исполнения контрактов вот здесь а, с чем я сталкивалась с чем я сталкивалась лично с тем что участник закупки Зная, что у него есть определенный опыт, что это, этим опытом можно подтвердить соответствующие требования и не предоставлять обеспечение исполнения контракта в закупке для СНП участник закупки каким образом поступил? Он не предоставил обеспечение исполнения контракта, ни банковскую гарантию, ни денежные средства не перечислил в адрес заказчика. И при этом участник закупки не предоставил сведения при заключении контракта о том, что у него есть опыт. Будьте внимательны, здесь обязанность участника заключается в том, чтобы опыт подтвердить и отразить его при заключении текущего контракта. Дело в том, что да, действительно у заказчика есть возможность точно так же, как и у нас с вами, зайти в реестр контрактов, проверить сведения, но по закону он этого делать не обязан. Заказчик обязан учитывать только те сведения, которые отражены непосредственно участникам при заключении текущего контракта. То есть, иными словами, за нас с вами никто эту работу не проделает, никто э, соответствующие контракты не соберет и не предоставит э, при заключении текущего контракта. Другая ситуация. Наличие в одном из трех предоставленных СМП контрактов сведений о применении заказчиком к поставщику неустойки. Соответственно, вот эти вот контракты мы с вами тоже брать во внимание не можем, потому что основное требование, которое заключается при подтверждении опыта, это предоставление контрактов без применения к контрактам штрафов пеней неустойки актуальная ситуация в этом году, когда мы с вами знаем, что в текущем году предусмотрена необходимость списания неустойки. Так вот, в этой ситуации, если вы знаете, что по контракту была начислена неустойка, но она впоследствии была списана, но при этом неустойка отражена в реестре контрактов, то в этой ситуации мы такие контракты тоже брать, к сожалению, не можем для подтверждения опыта. Потому что заказчик, в первую очередь, он будет разбираться, именно просматривать реестр контрактов, увидеть там начисленную неустойку, ну и, соответственно, далее уже такой контракт, он будет отбракован. И соответствующие решения, они тоже уже есть. Вот Более классический вариант, когда участник закупки по той неустойке, которая не была списана, все равно такой контракт предоставил при заключении текущего контракта. Конечно же, здесь, в этом случае, это ошибка участника. И есть соответствующие решения. Решение Волгоградского УФАС, Чувашия УФАС тоже не в пользу участника. Сумма трех представленных субъектом малого предпринимательства контрактов должна быть не меньше, чем начальная максимальная цена по проводимой закупке. И вот здесь, к сожалению, участники закупок Такие э, ошибки типичные допускают. Не э, рассчитывают начальную максимальную цену, исходя из тех контрактов, которые участник предоставляет. Э, здесь либо по невнимательности, либо по незнанию участники предоставляют сведения с учетом начальных максимальных цен тех контрактов, которые участники берут в качестве подтверждения опыта. А нужно брать именно объем фактически исполненных и оплаченных обязательств по контракту. Идем с вами дальше. Вот здесь вот следующий вопрос: продолжение текущей темы. Как, в какой же форме нужно предоставлять сведения по Сведения, точнее, из реестра контрактов, нужно ли предоставлять сами контракты, акты исполненных обязательств, нужно ли делать копии, эти сведения нужно предоставлять? Ответ достаточно лаконичен и прост. Сведения предоставляются из реестра контрактов в виде реестровых номеров записи по контрактам, реестровая э, запись контракта. И вот здесь э, мы с вами, когда открываем Проект контракта, который мы видим на электронной площадке. Заказчик нам направляет сведения из ЕИС, а нам, участникам закупок, сведения поступают на электронную площадку. Так вот, в контракте, в карточке мы видим отдельное место, ну, неважно на какой федеральной электронной площадке проводится закупка, здесь важно то, что каждая электронная площадка уже интерфейс свой адаптировала, и мы увидим отдельное поле для заполнения, это предоставление сведений из реестра контрактов, и вот сюда мы как раз предоставляем реестровые номера. Нет специальной формы предоставления информации, можно указать номера извещений, также о закупке, но все-таки я рекомендую реестровые номера контрактов именно указывать, и э, сами копии контрактов, актов выполненных работ предоставлять не нужно. И вот в подтверждении моих слов вы сейчас видите письмо Минфин России на экране. И вот это письмо Минфин России, оно относится не только к факту подтверждения наличия у нас опыта, если мы не хотим предоставлять обеспечение исполнения контракта, но и распространяется этот, это письмо разъяснения Минфин и на те ситуации, когда мы поучаствовали в закупке и в итоге к закупке применяются антидемпинговые меры. То есть точно так же мы можем вот этой универсальной инструкции воспользоваться. Закон о контрактной системе также не обязывает Участника закупки предоставлять копии подтверждающих документов, указанных в том числе в части 3 статьи 37, статья о применении антидемпинговых мер по конкурсу и аукциону по 44 федеральному закону. Также не содержит специальных требований к форму и способу указания на наличие информации в реестре контрактов. Вот этим вот правилам требованиям активно пользуемся. И в случае, если заказчик вдруг говорит, что ему нужны обязательно сведения в виде бумажных документов. Конечно, можно пойти навстречу заказчику, но здесь, конечно, мы зачастую идем все-таки навстречу и не портим в этом плане отношения с заказчиком, но, но тем не менее, знаете, что у вас есть вот такие вот дополнительные права и возможности, то есть можно жизнь себе не усложнять. Мы идем дальше с вами. А, с чем еще мы столкнулись уже непосредственно в этом году? С первого... Апреля 2020 года обеспечение исполнения контракта можно, в принципе, было не требовать заказчикам при проведении закупки смп и СОНК. Это одна из мер, которая направлена на поддержку субъектов малого предпринимательства. С 1 июля 2020 года размер обеспечения исполнения контракта, его нижняя граница снижена с 5% до 0,5%. Верхняя граница осталась без изменений, это 30%. Далее, с 1 июля 2020 года обеспечение исполнения контракта можно не устанавливать, если осуществляется казначейское сопровождение контракта. Если заказчик устанавливал обеспечение, то максимум все равно это 10%, а не стандартный вариант в виде 30%. С 1 июля 2020 года в случае, если если выплаты не подлежат казначейскому сопровождению, точнее, прошу прощения, подлежат, наоборот, казначейскому сопровождению, обеспечение исполнения контракта устанавливается от разницы э, начальной максимальной цены и размером аванса. Если закупка проводилась для СМП и СОНКа с 1 апреля э, 2020 года, соответственно, Участник закупки мог быть освобожден не только от предоставления обеспечения исполнения контракта, но и от предоставления обеспечения гарантийных обязательств. И, соответственно, многие заказчики с учетом вот этих новых требований, конечно же, публиковали свои процедуры уже с учетом таких вот определенных послаблений. С 1 июля 2020 года заказчики вправе не требовать предоставления обеспечения гарантийных обязательств при проведении закупок любых товаров. Но вот здесь основной момент, который нам следует учитывать, что если, например, вы видите, что по закупке установлено в том числе обеспечение исполнения контракта обеспечение гарантийных обязательств закупка для СНП сонка в этой ситуации вы можете подтвердить наличие у вас опыта и не предоставлять необеспечение исполнения контракта не предоставлять также обеспечение гарантийных обязательств от этого от этой точнее необходимости участник закупки освобождается ну и плюс заказчик по собственному усмотрению вправе не требовать предоставление обеспечения гарантийных обязательств при закупке любых абсолютно товаров по собственному ну, смотрим. Предоставление обеспечения гарантийных обязательств. С чем мы столкнулись в 2020 году? Победитель электронного аукциона предоставил вместе с подписанным, подписанным контрактом обеспечение исполнения контракта в виде 10%. Здесь на этом этапе все было выполнено верно участникам закупок, но далее не предоставил участник закупки, участник победителя обеспечения гарантийных обязательств в том размере, которое было установлено в соответствии с документацией закупки, в соответствии с контрактом по аукциону в виде одного процента И участник данной ситуации правомерно был признан уклонившимся. То есть Здесь речь не идет о том, что участник предоставлял сведения о наличии у него опыта, место обеспечения исполнения контракта, классический вариант, когда участник предоставляет именно либо денежные средства, либо банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, и далее уже, когда закупка находилась на этапе сдачи работ, участник закупки не предоставил обеспечения гарантийных обязательств, он был признан уклонившимся от заключения контракта. И вот позиция УФАС в данном случае говорит о том, что обеспечение гарантийных обязательств является одним из способов обеспечения исполнения контракта. То есть здесь в данном случае речь идет о том, что обеспечение исполнения контракта оно не заканчивается предоставлением банковской гарантии либо предоставлением денежных средств либо подтверждением наличия опыта а говорит нам о том, что обеспечение гарантийных обязательств это часть, в том числе обеспечение Исполнения контракта. В том случае, который я озвучила, победитель фактически не в полном объеме, по мнению ФАС, предоставил обеспечение исполнения контракта. То есть, иными словами, не предоставил обеспечение гарантийных обязательств, и в связи с чем он правомерно был признан уклонившимся от заключения контракта. И если интересно более подробно просмотреть информацию по этой ситуации, вот, пожалуйста, вашему вниманию решение Краснодарского УФАС. Далее. И вот, кстати, несмотря на то, что решение УФАС 2019 года, к сожалению, в текущем году тоже были подобные нарушения со стороны участников закупок. Участники закупок не исключая, что иногда просто забывают о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств. Заказчик вовремя не напомнил. Бывает так, что и заказчик потом впоследствии вспоминает не в тот момент, когда нужно было получить от участника обеспечения гарантийных обязательств. И вот в итоге складывается неблагоприятная ситуация для участника закупок. Будьте внимательны, не допускайте таких ситуаций в практике. Следующее, о чем мы сейчас с вами поговорим, это необходимость, точнее даже не необходимость, а возможность, альтернативность выбора обеспечения заявки. Мы с вами знаем, что в текущем году, и вообще это правило действовало уже начиная с середины девятнадцатого года, Участник закупки может предоставить в рамках контрактной системы обеспечение заявки в виде двух альтернативных вариантов. Первый вариант – это обеспечение в виде денежных средств, которые мы перечисляем на специальный счет. Второй вариант – это обеспечение заявки в виде банковской гарантии. Это весьма удобно для участника, особенно если вы принимаете участие в крупных по начальной цене закупках, соответственно, нет необходимости замораживать собственные средства на специальном счете, Предоставляет обеспечение. В течение заявки в виде банковской гарантии и далее уже участвовать в закупке. Но с чем мы столкнулись в том числе и в текущем году? Вот первое решение, решение УФАС, Владимирского УФАС, Новосибирская УФАС, это тот случай, когда Заказчики изначально забывают о новом способе обеспечения заявки. Ну, Называю его относительно новым, потому что уже скоро будет два года, как мы с ним работаем, но тем не менее заказчики и поставщики иногда забывают о том, что можно предоставить обеспечение заявки в виде банковской гарантии. Как поступил заказчик? Заказчик установил исключительно один вид способа обеспечения заявки. Обеспечение заявки в виде денежных средств на счет, который открыт в банке, который является специальным счетом. Соответственно, здесь есть определенные ограничения, и участник закупки в этой ситуации вправе обжаловать действия заказчикам. Но я всегда рекомендую изначально более гуманно поступать с нашими потенциальными контрагентами и направлять запросы разъяснений, если это позволяет сделать тот срок, который остался до окончания срока подачи заявок. Далее. То есть вот а, такое, а, такая ситуация имеет место быть. И в подтверждение а, соответствующие решение контролирующих органов вы видите на экране. Далее, не указаны условия банковской гарантии, которая предоставляется в качестве обеспечения заявки заказчикам. При этом установлен размер и порядок внесения денежных средств в качестве а, обеспечения заявки на участие в закупке. И не указаны условия при этом банковской гарантии. То есть фактически здесь заказчик дал полную расшифровку о том, каким образом участнику следует предоставить обеспечение заявки в виде денежных средств, но не предоставил информацию о том, а какие же требования предъявляются к банковской гарантии. Так вот задача заказчика в этой ситуации была транслировать те сведения, которые отражены в законе. То есть всего-то на всего нужно было скопировать, грубо говоря, положение, указанное в законе, те требования, которые предъявляются к банковской гарантии. То есть здесь речь идет о порядке предоставления, в какие сроки предоставляется банковская гарантия, сведения, которые должны быть указаны в банковскую гарантию и в том числе, что является одним из ключевых моментов, это срок, в течение которого действует банковская гарантия в качестве обеспечения заявки. И здесь, конечно же, мы с вами участники закупок вправе тоже либо направить запросы разъяснение, либо если это будет впоследствии актуально, обжаловать действия заказчика. Но обжалование естественно для поставщика будет вопрос насущным в том случае, если, например, произойдет отклонение заявки. И вот в частности, если вы сталкиваетесь с отклонением вашей заявки и вы знаете, что были до этого допущены какие-то нарушения заказчикам при публикации закупки, при размещении сведений, то, соответственно, вы можете вот эти вот все моменты учесть для того, чтобы контролирующий орган обратил внимание на те нарушения, которые изначально допустил заказчик. Итак, следующий Следующая ситуация, с которой мы столкнулись также в течение этого года, и актуальна она была и на протяжении 2019 года. В этом году таких ситуаций меньше, но тем не менее они по-прежнему случаются. Порядок предоставления обеспечения заявки нельзя отменить отпиской. Заказчикам было допущено грубейшее нарушение. Заказчик указал, что... Обеспечение заявки предоставляется участникам закупки в соответствии с требованиями 44-го федерального закона. Все, точка. И здесь, конечно же, участнику закупок, ну, особенно тем поставщикам, которые только начинают свою деятельность в этой сфере, непонятно в каком виде нужно предоставлять обеспечение заявки. Нужно открывать закон, читать и где-то в самом законе это все выискивать. И вот здесь э, обязанность заказчика, это прямая обязанность организации заказчика расписать, указать, в каком виде предоставляется обеспечение заявки, в какие сроки, какие требования предоставляются к обеспечению заявки и какие требования, соответственно, предоставляются к другим видам обеспечения, обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств. Решение, соответствующее УФАС, вы сейчас видите на экране, то же самое я видела и э, в случае, если проводилась закупка для СМП и Сонка, когда заказчик не стал тратить время, не стал расписывать, что можно не предоставлять обеспечение исполнения контракта, можно э, предоставить обеспечение, и при этом, точнее, нужно предоставить обеспечение, и при этом необходимо руководствоваться положениями 44-го федерального закона в этой части обеспечения исполнения контракта. Это тоже является грубейшим нарушением со стороны заказчика. Будьте внимательны и не оставляйте такие ситуации. Обязательно направляйте либо запрос на разъяснение, либо уже в дальнейшем, если это будет актуально, жалобу на действие заказчика. Проверка содержания гарантии. В случае направления требований о выплате всей суммы обеспечения заявки и неустойки за просрочку платежа по гарантии, бенефициар лишается возможности получения этой неустойки ввиду ограничения ответственности банка гаранта суммой обеспечения. Здесь тоже. Есть соответствующее решение Северо-Афетинского УФАС от текущего года, была совершена проверка по закупке и были выявлены нарушения, проверка содержания гарантии. То есть обязательно соответствующие формулировки должны быть прописаны в тексте гарантии и соответственно, в тексте самой документации закупки. Далее, отклонение заявки в случае ненадлежащей банковской гарантии. По какому основанию это возможно? В случае выявления несоответствия банковской гарантии, которая предоставляется в качестве обеспечения заявки, Минфин России считает возможным отклонение заявки по причине несоответствия участника закупки по требованиям, которые предъявляются к поставщикам, к участникам закупок, соответствия единым требованиям по 31 статье. Поскольку законодательством Российской Федерации в части участия в закупках, в части размещения заказов устанавливаются требования об обеспечении заявки, а участник закупки в данной ситуации не предоставляет надлежащее обеспечение заявки. То есть фактически, если в банковской гарантии не отражены те требования, которые предусмотрены законодательством, ну, например, типичная ситуация, с которой достаточно часто сталкиваюсь, когда не указан а, актуальный срок действия банка. Банковской гарантии. Банковская гарантия, которая предоставляется участникам закупок, должна действовать в течение одного месяца с момента окончания срока подачи заявок. К сожалению, в том числе и банки на этот нюанс не всегда обращают внимание, указывают стандартные требования, которые обычно предъявляются к обеспечению исполнения контракта в виде банковской гарантии. То есть не обеспечение заявки, а именно обеспечение исполнения контракта. Вот здесь нам нужно быть внимательными и необходимо проверять Действительно ли те сроки, которые актуальны в конкретном случае, то есть на этапе участия в закупке отражены в банковской гарантии, которую мы предоставляем в качестве обеспечения заявки. И вот здесь есть соответствующее письмо Минфин России и есть решение ФАС от текущего года. Будет интересно, будет возможность просмотреть все указанные решения. С чем еще мы работаем в текущем году? Установлен срок возврата обеспечения исполнения контракта. Здесь наконец-то еще в прошлом году но прописали, но в этом году по-прежнему и заказчики определенные нарушения допускают, и участники не всегда учитывают срок, в течение которого должен вернуться обеспечительный платеж. Речь идет про обеспечение исполнения контракта. Итак, два случая, все закупки делим на два, на две ситуации. Обеспечение исполнения контракта по закупке, которая проводилась абсолютно для всех, то есть участниками могли быть абсолютно все организации. И второй случай – обеспечение исполнения контракта по той закупке, участниками которой могли быть СМП и СОНКО. 30 дней с даты исполнения поставщиком своих обязательств по контракту в первом случае. То есть, когда участниками закупок могли быть абсолютно все поставщики в течение 30 дней с даты исполнения поставщиком своих обязательств по контракту. И, соответственно, что для нас является фактом, что мы обязательства исполнили, это факт подписания закрывающих документов с двух сторон. Если участниками закупки могли быть СМП СОНКО, второй случай, вторая ситуация, здесь в течение 15 дней возвращается обеспечение исполнения контракта. И вот эти сроки, они не являются для нас абсолютно новыми, мы с вами с этими сроками уже работаем, но единственная ремарка 15 рабочих дней и 30 календарных дней, это та ситуация, когда э, речь идет про оплату контракта, в течение 30 дней происходит оплата, контракта по э, тем контрактам, э, точнее, по тем закупкам, которые проводились для всех, и 15 рабочих дней – та ситуация, когда закупка проводилась для СМП и Сонка. Будьте внимательны, вы можете частично вернуть обеспечение исполнения контракта, можно это сделать по тем обязательствам, которые уже закрыты перед заказчиком, и у вас есть соответствующие документы о том, что вы эти обязательства исполнили, они отражены в реестре контрактов, также эти платежи, документы. Основание для возврата обеспечения исполнения контракта в частичном порядке, то есть частичный возврат, не полностью возврат, а э, частичный. Это заявление поставщика. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется деньгами, по заявлению поставщика ему возвращается, э, возвращается со стороны заказчика установленный э, срок, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный на основании информации об исполнении контракта, которую мы найдем в реестре контрактов. И, соответственно, вот здесь мы можем и самостоятельно рассчитать, но все равно заказчик обязательно эту информацию перепроверит. И сведения мы направляем заказчику в виде письма, где мы указываем необходимость возврата частичного возврата обеспечения исполнения контракта в связи с тем, что обязательства по контракту частично были закрыты. И... Будьте внимательны, дело в том, что вот те сроки, которые вы видите в первой верхней части слайда по сроке возврата обеспечения исполнения контракта, здесь речь идет про возврат уже после закрытия самого контракта. И речь идет о том, что письмо писать заказчику в этой ситуации не нужно. Но это, конечно, такая некая идеальная ситуация, идеальные условия, потому что мы с вами по-прежнему, не скрывая этого, сталкиваемся с теми случаями, когда мы все равно направляем письмо с необходимостью, где мы указываем необходимость вернуть денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта. А вот если речь идет про частичный возврат обеспечения исполнения контракта, здесь уж точно без письма не обойтись. Здесь... Мы, если для нас это актуально, мы направляем запрос на возврат обеспечения исполнения контракта. Если вы сталкивались с частичным возвратом обеспечения исполнения контракта, если направляли письма заказчику, заказчик вам вернул частично обеспечение исполнения контракта, ставьте плюс в наш чат. Так, вот вижу вопрос как раз по теме. Заказчик сам должен вернуть обеспечение исполнения контракта гарантийных обязательств или по письму. Вообще вот эта вот норма, когда она была внедрена введена в отношении 15 дней и 30 дней в зависимости от того, кто являлся участником закупки, подразумевала то, что заказчик самостоятельно сроки отслеживает письма от поставщика не нужно. Заказчик установленные сроки возвращает обеспечение исполнения контракта. Но на практике, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что все же мы направляем письмо, потому что заказчик иногда неохотно возвращает обеспечение исполнения контракта. Если контракт исполнен досрочно, можно ли осуществить досрочный возврат обеспечения исполнения контракта? Да, конечно, это возможно. Если у вас есть все закрывающие документы по контракту, вы можете вернуть также с момента исполнения обязательств по контракту, то с момента э, получения закрывающих документов, вы можете в течение либо 15, либо 30 дней вернуть обеспечение исполнения контракта. Мы с вами, пока вопросов нет, мы с вами движемся дальше. Я еще вернусь к нашему чату. Итак, в ходе исполнения контракта, как раз продолжение предыдущей темы, размер обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен. Самая актуальная ситуация, это когда у вас есть частично исполненные обязательства по контракту. Можно пропорционально уменьшить обеспечение исполнения контракта. Другая ситуация, когда участник закупки предоставляет в связи с определенными обстоятельствами новое обеспечение исполнения контракта. Например, если вы предоставили изначально обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии, но впоследствии... У банка гаранта отозвали лицензию, к сожалению, в 2020 году такие ситуации они не являются редкостью, да и в обычной жизни, в обычных условиях это тоже не редкость, но э, в текущем году все-таки большее количество банков отозвали у них лицензию, соответственно, э, они уже эти операции по выпуску банковской гарантии производить не могут. И, соответственно, если наступает обстоятельство, когда а, вы получили банковскую гарантию, потом у банка-гаранта отзывают лицензию, вам нужно предоставить новое обеспечение исполнения контракта. Если у вас частично уже обязательства по контракту исполнены, вы предоставляете обеспечение исполнения контракта по э, новой сумме, на э, ту сумму, соответственно, которая уменьшена с учетом исполненных обязательств, точно так же, как и в первой ситуации. И вот э, здесь э, будьте внимательны. Почему обращаю внимание именно на вот этот случай? Потому что дело в том, что в самом законе закреплено, что именно заказчик, так, сейчас да, вот нашла этот слайд, именно заказчик обязан отслеживать актуальность вашей банковской гарантии, которую вы предоставили в качестве обеспечения исполнения контракта. Иными словами, если э, заказчик вам направил уведомление то действительно в течение одного месяца, и все эти сроки, они тоже закреплены в законе, вам нужно предоставить новое обеспечение исполнения контракта взамен той банковской гарантии, которая утратила свою актуальность. Если вы знаете, что ваша банковская гарантия более не актуальна, а заказчик при этом никаких действий не совершает, то в этой ситуации вы со своей стороны тоже инициативы не проявляете и не предоставляете обеспечение исполнения контракта. В законе речь идет о том, что заказчик обязан направить надлежащее заверенное уведомление, и при этом не сказано, какая же форма этого уведомления. Поэтому мы с вами берем в расчет все те уведомления, которые в этой части, в части потери актуальности обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, мы все абсолютно уведомления берем во внимание. Это может быть и уведомление по электронной почте, это может быть уведомление и в виде обычного письма, как только вы уведомление получили, в течение месяца, в течение 30 дней нужно обязательно предоставить новое обеспечение исполнения контракта. Это может быть новая банковская гарантия уже от другого банка или новое обеспечение в виде денежных средств. Если по истечению одного месяца... Соответственно, участник закупки не предоставляет новое обеспечение исполнения контракта, то в этом случае начисляется неустойка. Правила начисления неустойки точно такие же, как и в общем случае, неисполнение, ненадлежащего исполнения условий контракта. Будьте внимательны, есть определенные ограничения на уменьшение размера обеспечения исполнения контракта. То есть. Вы можете воспользоваться возможностью уменьшить обеспечение исполнения контракта, но за исключением следующих случаев. У поставщика не должно быть неоплаченных штрафов, пеней, неустоек. Если был контрактом предусмотрен аванс, аванс должен быть полностью отработан, то есть работы должны быть приняты именно на сумму аванса. И отдельно по-прежнему ведется разговор о том, что правительство Российской Федерации установит случаи, будут они закреплены в соответствующем постановлении, когда невозможно будет уменьшать размер обеспечения исполнения контракта. То есть в этом случае мы ожидаем с вами соответствующего. Постановление правительства Российской Федерации. Далее. И вот здесь хочу привести интересный случай, когда бездействовал заказчик. Итак, нужно было участнику предоставить новую банковскую гарантию. Участник знал, что у банка гаранта отозвали лицензию, при этом он наступлении соответствующих обстоятельств никак не уведомил заказчик. То есть заказчик, в свою очередь, бездействовал. И, соответственно, из-за бездействия заказчика подрядчик был лишен возможности предоставить установленный срок для получения новой банковской гарантии документы, подтверждающие продление сроков контракта и согласованные ответчиком размер обеспечения исполнения контракта. Поэтому оснований для применения штрафных санкций контролирующий орган не нашел. Соответствующее постановление... И вот здесь вот в случае, если вы столкнулись с той ситуацией, что потом заказчик впоследствии спохватился, что нужно было все-таки предоставить обеспечение исполнения контракта взамен той банковской гарантии, которая утратила свою актуальность, будьте внимательны, обязательно уточните, было ли соответствующее уведомление со стороны заказчика. Я рекомендую помимо обычной папки в электронной почте, папки входящие, проверять еще и папку со спамом. К сожалению, уведомление бывает так, что они попадают в папку со спамом. И если такая ситуация возникла, то, соответственно, здесь уже вина не заказчика, а вина участника закупок. Но ну, а вот в той ситуации, которую мы рассматриваем, здесь уже конкретно было нарушение со стороны заказчика. А именно заказчик бездействовал, а впоследствии, соответственно, спохватился, что нужно новое обеспечение исполнения контракта. Итак, идем с вами дальше. Дальше. Что нас с вами ждет? На уровне правительства ведутся обсуждения по поводу введения термина независимая гарантия. Банковская гарантия будет заменена на независимую гарантию. Независимые гарантии будут выдаваться соответствующими банками, которые соответствуют требованиям правительства Российской Федерации. Соответственно, Государственные корпорации по развитию, в том числе здесь уже будут учтены и требования государственной корпорации развития ВБРФ. Независимая гарантия будет выдаваться региональными гарантийными организациями, которые предусмотрены 209 федеральным законом закон о развитии малого и среднего предпринимательства с соответствующими требованиями, которые установлены правительством Российской Федерации. И, соответственно, данные банки должны будут включены в перечень, который будет вести Минфин России. То есть здесь, по сути, для нас с вами. В этой части никаких ключевых изменений не предвидится. Здесь более именно организация данного процесса. И нам нужно будет уже наш банк, где мы собираемся получить банковскую гарантию, проверять по... Включение соответствующий новый список, и он будет также опубликован на сайте Минфин. Кстати, кто не знает, и сейчас те банковские гарантии, которые вы получаете, помимо реестра банковских гарантий, вы можете их проверить еще и на сайте Минфин России. Проверить ваш банк, не саму банковскую гарантию, проверить банк именно на полномочия по выдаче банковской гарантии. В части проверки банковской гарантии здесь нам доступен соответствующий раздел в личном кабинете единой информационной системы, э, реестр банковских гарантии, сведения по нашей банковской гарантии. Он находится, насколько я помню, слева. Слева в личном кабинете единой информационной системы. Далее. Заказчик вправе заключить контракт со следующим участником без объявления повторной закупки при соблюдении определенных условий. То есть будьте внимательны, у заказчика есть такое право а, заключения контракта со следующим поставщиком. Речь идет про а, ту ситуацию, когда уже был заключен контракт с первым участником, но по какой-то причине участник, например, не исполнил свои обязательства по контракту. От второго участника нужно заручиться согласием. После получения согласия, соответственно, заказчик начинает действия по заключению контракта. После предоставления участникам закупки обеспечения исполнения контракта, если обеспечение было предусмотрено по процедуре, возможно заключение контракта именно с этим поставщиком, включение информации о поставщике, подрядчике, исполнителе, с которым расторгнут контракт в одностороннем порядке в реестр недобросовестных поставщиков, то есть фактически с первым участником действия завершаются, завершаются в случае одностороннего расторжения контракта. Действия завершаются включением поставщика в реестр недобросовестных поставщиков и далее уже начинаются действия со вторым участником. Контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных, соответственно, законом о контрактной системе, в части заключения контракта статья 34, в том числе в контракте обязательно содержатся сроки его исполнения. Сроки исполнения берутся из закупки. Здесь никаких новых правил быть не может, новых требований установлено быть не может. Контракт заключается по цене контракта, которая должна быть уменьшена пропорционально количеству исполненных обязательств по контракту, который был заключен с первым участником. То есть фактически, если первый участник исполнил обязательства в частичном объеме, то второму Участнику достается тот объем, который не был исполнен первым участником. Контракт может быть заключен в том числе и в бумажной форме. И здесь мы с вами обращаемся к письму федерального казначейства, к письму Минфин России. Реквизиты будут также до вас доведены. Следующая ситуация, с которую хочу привести, это та ситуация, когда произошла со стороны заказчика невыборка полного объема товара. К сожалению, мы с такими ситуациями с вами в текущем году столкнулись чаще, и важно учитывать поставщику, какие права есть у участника в данном случае. И вот возьмем мы с вами конкретную ситуацию из практики. Победили закупки заключил контракт с больницей на поставку рентгеновской пленки на 2,5 миллиона рублей. Заказчик выбрал продукцию всего лишь на 1 миллион рублей, предложил поставщику расторгнуть контракт по соглашению сторон, так как фактически заказчик сообщил, что у него отпала потребность в оставшемся объеме рентгеновской пленки, ну и соответственно, в этом случае, если бы поставщик согласился, все, на этом история бы по контракту завершилась. Но у поставщика, как это часто у нас с вами бывает, был уже закуплен определенный объем, тот объем товара, который был предусмотрен по контракту изначально. Участник поставил первую партию, получил оплату, и у него остался остальной объем рентгеновской пленки. И в этой ситуации заказчик добился своих реализации своего права, он сослался в данном случае не только, прошу прощения, участник закупки добился своих, восстановления своих прав, и сослался он в данном случае не только на положение закона о контрактной системе, но и на положение гражданского кодекса. Участник закупки вправе не соглашаться на расторжение в данной ситуации по соглашению сторон, потому что речь не идет о том, что стороны договорились, пришли к общему знаменателю. Нет. Здесь речь идет о том, что фактически заказчик вынуждает в данной ситуации поставить только часть в нашем конкретном случае рентгеновской пленки, а вот уже остальную часть участнику приходится девать, продавать туда, куда он сможет реализовать. Порядок исполнения обязательств по договору регулирует гражданский кодекс. То есть здесь мы с вами обращаем внимание прежде всего на гражданский кодекс и в расчет мы берем часть 2 статью 515. Сказано здесь следующее. Невыборка покупателям, получателям товаров, установленным договором поставки срок, при его отсутствии в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров, дает поставщику право отказаться от исполнения договора, либо потребовать от покупателя оплаты товаров. То есть вы вправе требовать оплаты товара, несмотря на то, что товар заказчиком по его инициативе не выбран. Другая ситуация, которую хочу привести, привести пример текущего года, здесь на слайде этого примера не будет, но его озвучу. Иная ситуация возникла у поставщика, который занимался поставкой расходных материалов для больницы. Участник закупки поучаствовал в закупке с различной номенклатурой. Требовалась поставка разовых шапочек, перчаток, масок. И у участника закупок в этом году возникла следующая ситуация. Контракт, кстати сказать, он был еще 2019 года, исполнение его началось в 2019 году и перешло на текущий год. Так вот, участник закупки до пандемии исправно поставлял все товары, в том числе и поставлял маски, о которых в дальнейшем речь пойдет. Так вот. В какой-то определенный момент, когда началась пандемия, участник закупки по заявке заказчика не смог поставить маски. Остальной товар был доставлен заказчику в установленный срок – это перчатки, шапочки. А вот маски, к сожалению, их не было в тот момент наличия. Это сейчас их можно буквально на каждом углу купить. А вот помним мы с вами тот момент, когда невозможно было поставить маски. Ну и, соответственно, у участника возникла такая ситуация, что в срок он не поставил соответствующий товар. И вот здесь, если заказчика были незамедлительны, заказчик обратился в контролирующий орган, расторжение контракта, включение поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков, но... ФАС в текущем году учел те обстоятельства, которые вызваны новой коронавирусной инфекцией, встал на сторону участника закупок. Но при этом, обратите внимание, речь шла о том, что ФАС поднял всю историю по этому контракту и в том числе учел те обстоятельства, что в срок до пандемии участник закупки поставлял вовремя все товары, которые были предусмотрены по контракту. Это я к чему говорю? Говорю к тому, что Фактически мы с вами можем столкнуться, к сожалению, по-прежнему с теми обстоятельствами, что какой-то товар мы в срок не можем поставить, это даже без привязки к медицинским товарам, без привязки к масочно-перчаточным изделиям, назовем их так, но фактически ФАС будет все-таки обращать внимание на нашу историю на поставки до пандемии, если речь идет именно про какие-то долгосрочные контракты. Если речь идет про те контракты, которые были заключены и планирование которых предполагалось в этом году, то здесь все достаточно просто. Конечно же, если участник сможет доказать, что поставка не была возможна из-за условий коронавируса, соответственно фаз будет однозначно на стороне участника закупок. Но важно правильно, грамотно это обосновать. Действительно, вы не смогли поставить в срок из-за обстоятельств, вызванных пандемией. Далее, вижу, вопросы поступили, чуть позже я к ним обращусь. Сейчас хочу перейти к тому, с чем мы с вами работаем непосредственно в этом году нововведения. Итак, нововведения касаются конкурса, конкурса в электронной форме. На при проведении закупок в конкурс в сфере строительства 1 сентября текущего года были внесены определенные изменения, функционируют, точнее, начиная с 1 сентября текущего года. По строительству, реконструкции, капитальному ремонту заказчик в текущей ситуации может проводить конкурс с учетом определенных особенностей. Первая часть заявки должна содержать только согласие участника закупки, то есть по аналогии с электронным аукционом, критерии качественной, функциональные, экологические, характеристики объекта закупки не устанавливаются. Здесь вот будьте внимательны, фактически в первой части заявки от нас с вами ничего не требуется. Не может быть установлен критерий, который устанавливается стандартно в электронном конкурсе, если он проводится конкурс в сфере строительства по соответствующим работам строительного строительства, реконструкции, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Заказчик рассматривает обе части заявки и ценовое предложение сразу же. То есть заказчику фактически поступает сразу вся информация по нашей заявке. По аналогии с запросом предложений в электронной форме по 44-му федеральному закону. Подача окончательных ценовых предложений в этой ситуации не, производится, не происходит. После рассмотрения поступивших заявок подводятся итоги, и в итоговом протоколе заказчик размещает информацию о победителе. Соответственно, после размещения итогового протокола мы видим, кто является победителем по закупке. И последний этап ⁇ это заключение контракта с участником победителя. Далее. Отдельно хочу остановиться о таком нововведении текущего года, как новые правила в части списания неустойки. Ранее мы с вами в предыдущих годах уже сталкивались с той ситуацией, когда была списана неустойка. Правила, которые применялись к списанию начисленных поставщику, на поставщику сумм неустоек в связи с неисполнением, либо ненадлежащим исполнением контракта в предыдущих, а именно в 2015-2016 годах, в текущее время, в текущей ситуации применяются и к списанию сумм неустоек, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контрактам в текущем году. Неуплаченные суммы неустоек, которые начислены вследствие неисполнения обязательств в связи с возникновением обстоятельств, которые повлекли за собой невозможность исполнения Контракты именно из-за коронавируса списываются заказчиком вне зависимости от их суммы. При этом основание о принятии решения о списании – это наличие обязательств в текущем году. И, соответственно, сведения должны быть подтверждены актом приемки, либо иным документом, и должно быть письменное обоснование обстоятельств, которые повлекли за собой невозможность исполнения контракта. Все эти сведения, они предоставляются заказчику, заказчик вправе в свою очередь, здесь вот будьте внимательны, списать неустойку в том случае, если поставщик доказывает, что он нарушил условия исполнения контракта из-за пандемии. И вот здесь во внимание мы берем письмо Минфин России, МЧС России и ФАС России. 300. Второй документ, соответственно, мы его учитываем, и э, наша задача, задача участника закупок, грамотно обосновать, что невозможность исполнения контракта была именно вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, которые связаны с распространением COVID-19. Начисленные поставщику, подрядчику, исполнителю, но не списанные заказчиком суммы неустоек штрафов и пеней, то есть в связи с неисполнением, либо ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах, обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены постановлением правительства номер 783. Вот если по-прежнему этот момент для вас является актуальным, соответственно, Обратите свое внимание на постановление 783. Поставщик подрядчик вправе списать неустойкую, даже если заранее не предупреждал о задержке поставки. То есть, если вот такие вот обстоятельства возникли, если не было возможности уведомить заказчика по каким-то причинам, мы все равно вправе воспользоваться своей возможностью. Неустойку списывают на основании учета заказчика. То есть здесь речь не идет о том, что мы направили письмо и далее ждем списание неустойки. Ну, фактически, наверное, на практике это так и выглядит для участника, но я говорю о том, что это действие двухсторонней. Заказчику необходимо произвести учет. Поэтому перед тем, как списать штрафы и неустойки, данные сверяются с поставщиками. Соответственно, от вас может потребоваться заполнение соответствующих актов, акта сверки. Заказчик создает комиссию по поступлению и выбытию своих активов и, соответственно, учитывает уже с расчетом списания неустойки. Члены комиссии решают, какой долг и кому из поставщиков списать, затем сведения передаются в бухгалтерию, и заказчик направляет уведомление контрагенту. И вот, соответственно, здесь э, в письме уточняют, сколько денег списали и указывают э, реквизиты контракта. Э -э, обращаю ваше внимание на соответствующее постановление правительства в этой части, в части списания устройств, в части правильного введения контракта, в том числе это постановление номер 591. Так, мы с вами идем дальше. И вот здесь я подготовила такую небольшую таблицу по правилам списания неустойки, по порядку списания неустойки в зависимости от суммы контракта. Меньше 5% цены контракта, полное списание в течение 10 дней с даты сверки расчетов после исполнения контракта по соответствующему акту приемки, 5-20% от цены контракта, если размер начисленный и неуплаченной неустойки, списание 50% в течение 10 дней с даты сверки расчетов после исполнения контракта и оплаты 50% неустойк до 1 февраля 2021 года. Далее, без ограничений при неисполнении в связи с независящими обстоятельствами, связанными с коронавирусной инфекцией. Происходит полное списание неустойки в течение 10 дней с даты сверки расчетов после исполнения контракта по соответствующему акту приемки, если контракт исполнен, либо после предоставления соответствующих документов о том, что вы не можете в связи с коронавирусом исполнить условия по контракту. Так, мы идем с вами дальше. У нас следующий слайд. А, вот здесь вот в частности хочу дополнительно уточнить. Так, у нас уже куда-то все ушло дальше. По согласованию закупок. Практика согласования закупок нам с вами не является полностью новой, для нас с вами не является она новой. До 2020 года согласование закупок с контролирующим органом, ранее такая практика также применялась. Вот в текущем году с учетом особенностей текущего года были внесены соответствующие изменения и вновь, по сути, мы вернулись к согласованию закупок. Вот здесь я остановлюсь только на том, что актуально для участников. Для участников... С чем может быть сопряжена необходимость согласования закупок со стороны заказчика? С тем, что сроки фактически по заключению контракта, по той процедуре, которая требует согласования, они увеличены. И вот практика уже этого года доказала то, что действительно по таким процедурам бывает, что закупка сама небольшая. Ну, в частности, про запрос предложений говорю в этой ситуации. Фактически по закупке заключение контракта происходит в более длительные сроки, если мы сравниваем такую же, например, закупку, но которая не требует согласования. Но это все в порядке вещей, поэтому будьте просто готовы к этому. Итак, мы с вами подбираемся уже к самому интересному. У нас нововведение следующего года – это новый порядок проведения частных процедур, отдельных закупок. Это новый запрос котировок, это новые закупки у единственного поставщика. А в 2021 году, ну, если никаких изменений в этой части не произойдет, потому что нововведение изначально планировалось на этот год, но его в связи со всем, всем, известными, всем известными точнее обстоятельствами отодвинули на следующий год. Так вот, в 2021 году планируется то, что мы с вами будем участвовать в запросах котировок по-новому. Итак, в чем же заключается нововведение? Во-первых, самое э, существенное нововведение оно заключается даже не в порядке проведения нового запроса котировок, а в порядке э, не в порядке, имею в виду участия в новом запросе котировок, а в порядке именно проведения, напротив. Так вот, э, заказчик вправе объявить процедуру в виде запроса котировок в том случае, если начальная максимальная цена по его закупке по запросу котировок не превышает 3 миллиона рублей. А сейчас мы с вами знаем, текущее ограничение это полмиллиона рублей. А, при этом не более 10% от совокупного годового объема закупок заказчика может быть проведено в виде запроса котировок. Ограничение в 100 миллионов рублей, верхний потолок по цене более не будет использоваться. Общая тенденция по сокращению сроков проведения закупок будет распространена также и на новый запрос котировок. Новый запрос котировок всего лишь 4 рабочих дня будет отводиться для подачи заявок. При наличии одной заявки, то есть когда запрос котировок не состоится, будет происходить заключение контракта. При отсутствии э, новая процедура будет проводиться. Рассмотрение заявок будет происходить в течение одного рабочего дня, Заключение контракта, на заключение контракта будьте внимательны, отводится два рабочих дня. А если сравнивать с текущей ситуацией, то это 7 рабочих дней. То есть здесь мы видим с вами, что существенно срок сократится. Но общий срок для заключения контракта, если мы, например, возьмем с вами в расчет и обжалование, которое возможно состоится по запросу котировок, это 7 дней. Общий срок для заключения контракта. То есть мы с вами здесь видим основные ключевые особенности по запросу котировок в новом виде. Это сокращение сроков и, возможно, для нас с вами более интересная цена. По закупке до 3 миллионов рублей уже будет что-то э, существенное разыгрываться что возможно интересно будет большему количеству поставщиков новые правила они будут применяться с 1 апреля 2021 года будьте внимательны пока еще до 1 апреля работаем по старым правилам которые вы видите слева а вот новые правила они отражены справа ну собственно здесь все подписано в дальнейшем если будет интересно еще раз можете к презентации обратиться итак Далее. Вот, чудесный зум. К сожалению, у нас не всегда вовремя пролистывают слайды. В чем же будет суть самой процедуры? Процедура запроса котировок, внесение изменений в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме не допускается. И вот здесь я хочу отметить то, что мы с вами уже сейчас имеем дело с тем, что запрос котировок, так сказать, проходит по упрощенному порядку, упрощенный порядок в части подачи заявки и упрощенный порядок в том числе в части публикации сведения о закупке. Средняя закупки в виде запроса котировок публикуются в форме только извещения. Здесь нет стандартной документации по процедуре, есть извещение, которое по сути отражает всю необходимую для нас с вами информацию для участия в этой закупке. Заказчик праве отменить определение поставщика не позднее, чем за один час до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Это вот новые правила, с которыми нам предстоит работать, начиная с 1 апреля. Не позднее одного рабочего дня, со дня следующего, за датой окончания срока подачи заявок, на участие в запросе котировок члены комиссии рассматривают поступившие заявки и принимают решения по поступившим заявкам. Определяют победителя и подписывают усиленными электронными подписями соответствующие решения. Решения публикуются в виде протокола. При заключении контракта такого разногласий по запросу котировок не предусмотрен. И вот здесь, конечно, участник, это я уже предвосхищаю, может столкнуться с определенными трудностями. С теми трудностями, что изначально, например, заказчик, точнее, при публикации проекта контракта, какие-то важные моменты может не учесть. Как это стандартно бывает, прислал незаполненный проект контракта, либо... В контракте неверно указал цену, сумму, неверно указанные реквизиты. Но здесь можно буквально до бесконечности фантазировать. Но, вот, к сожалению, вот та данность, с которой мы будем работать с 1 апреля. Следующее нововведение касается оно, закупок малого объема. Классический вариант закупки по определенной сумме, закупки единственного поставщика – Итак, новые правила вступят в силу точно так же, как и по запросу котировок с 1 апреля 2021 года. Право на осуществление таких процедур будет через 8 федеральных электронных площадок. Ограничения по таким закупкам, закупки малого объема до 3 миллионов рублей при сохранении иных ограничений, которые предусмотрены 93 статьей 44 федерального закона. Сведения размещаются из каталога товаров, работы, услуг. Направляется предложение участника. Но Мы сейчас еще более подробно поговорим о том, как будет проходить такая закупка. Так вот, фактически будет отобрано в автоматическом режиме не более пяти предложений, которые направлены участниками закупок, и не менее двух таких предложений. Сведения должны быть участниками закупок размещены заранее. На сегодняшний день сроки при проведении закупки малого объема не регулируются. То есть заказчик фактически при использовании электронного магазина, он может установить абсолютно любые сроки, которые ему интересны. С 1 апреля это один час сроки для размещения соответствующей информации. Сроки заключения контракта и обжалования не регулируются в текущей ситуации. Начиная с 1 апреля 2021 года, два рабочих дня на заключение контракта. Итак, что же мы включаем в наше предварительное предложение? Предварительное предложение, по сути, это наша заявка, но эту заявку мы размещаем заранее на электронной площадке. Предварительное предложение поставщика должно содержать наименование товара и его характеристики с использованием каталога товаров-работ-услуг. То есть фактически мы нашу позицию, которую мы готовы продать заказчику наш товар, мы привязываем к каталогу товаров-работ-услуг. Товарный знак по аналогии с конкурентными закупками мы указываем при наличии. Есть товарный знак, мы его прописываем в нашем предложении. Нет товарного знака, мы его не указываем. Основанием для того, чтобы наше предложение не принять, это являться не будет. Наименование страны происхождения товара. Ну куда же без страны происхождения товара? По конкурентным закупкам мы указываем, в том числе это правило распространяется теперь на закупке малого объема. Ну не теперь, уже всегда можно сказать. Сперманентное такое правило, которое мы встречаем с вами при участии в закупках, оно распространяется из 1 апреля 2021 года на наше предложение в части участия в закупках малого объема. Единицы измерения товара по общероссийскому классификатору, здесь все достаточно просто, выбираем из выпадающего списка по э, окей, общероссийский классификатор единицы измерения, указываем сведения. Цену за единицу товара обязательно прописываем и максимальное количество товара, которое мы готовы поставить заказчику в отношении того, соответственно, товара, который мы предлагаем. Здесь на практике с чем мы можем столкнуться? Мы можем столкнуться с тем, что а, фактически, например, мы в текущий момент времени предполагаем, у нас, условно говоря, есть 100 единиц определенного товара. А, ну, ситуация, мы с вами знаем, она постоянно меняется, количество товара может уменьшаться, может увеличиваться, и при размещении нашего предложения будет учтена только та информация, которую мы в предложении разместим. Соответственно, если мы указали 100 единиц товара у нас есть в наличии, то до обновления этой информации, до внесения нами изменений в наше предложение, в расчет будет браться только 100 единиц. И фактически, если, например, заказчику требуется условно 101 единица, Вашего товара, то ваше предложение, к сожалению, будет признано нерелевантным, и в автоматическом режиме оно заказчику отправлено не будет. Поэтому э, здесь основная рекомендация может быть: это своевременное обновление информации по тем товарам, которые вы предлагаете к продаже. Предварительное предложение оно должно также содержать и наименование субъекта, субъектов Российской Федерации, либо муниципальных районов, либо городских округов по общероссийскому классификатору в пределах территории, которого участник готов осуществить свои поставки. То есть, иными словами, если вы, например работаете по своему региону, работаете по своему региону, близлежащим регионам, вы выбираете только эти регионы. Если вы готовы, если вы оценили свои силы, готовы поставлять по всей России, соответственно, нужно выбрать все регионы, все субъекты, то есть Российской Федерации, для того, чтобы ваше предложение было направлено тому заказчику, который не находится в вашем регионе. Иными словами, находится заказчик на Дальнем Востоке, вы находитесь в Москве, вы указываете территорию действия вашего предложения, выбираете все субъекты Российской Федерации. Как это будет реализовано на практике, здесь я могу только пока предположить, но я как раз вот таки в этой части предполагаю, что нужно будет именно вручную выбирать все регионы. Ну, Возможно, там будет галочка отметить все территорию всей Российской Федерации. Срок действия предварительного предложения который не может составлять более одного месяца с даты его размещения на электронной площадке. И вот здесь мы с вами сталкиваемся с тем, что каждый месяц наше предложение нужно будет, к сожалению, обновлять. Это весьма неудобно для поставщика. Я уже сама предвосхищаю работу в 2021 году в этой части и понимаю, что нужно будет постоянно держать руку на пульсе, так сказать, обновлять предложение. Нужно будет к своему предложению пред, э, приложить обычные документы участника закупки. Анкета, декларация, соответствие единым требованиям. Далее. Заказчик формирует: то есть, как будет проходить э, закупка малого объема с 1 апреля 2021 года. Заказчик будет формировать в единой информационной системе Извещение об осуществлении э, закупки малого объема. Это извлечение будет содержать проект контракта и обоснование начальной максимальной цены контракта. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС, то есть именно по этой причине речь идет о том, что в течение одного часа проводится сама закупка. Оператор электронной площадки определяет из числа всех размещенных предварительных предложений не более пяти заявок, не менее двух и не более пяти это те заявки, те предложения участников, которые соответствуют требованиям. То есть суть заключается в чем? Участник закупки размещает свое предложение на электронной площадке, а извещение заказчикам формируется при помощи единой информационной системы. Это вот если мы дословно берем текст из планируемых изменений. И, соответственно, здесь уже неважно, на какой электронной площадке было размещено предложение. В любом случае, если оно является релевантным, оно будет направлено. Каким образом происходит ранжирование предложений? То есть, иными словами, если предложений много, то как же будут отобраны именно те предложения, которые являются актуальными? которые наиболее попадают в выборку, так сказать. Предложения будут ранжированы по цене. Все это будет происходить в автоматическом режиме и будет в расчет браться именно цена за единицу, э, за единицу товара. Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке возрастания цены за единицу товара. Если цена за единицу товара будет слишком высокой, то, соответственно, в выборку предложения не попадет участника закупок. Оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в закупке с указанием присвоенных порядковых номеров. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации и документов, заказчик принимает в отношении каждой заявки решение. То есть фактически происходит в автоматическом режиме отбор предложений, а уже из отобранных предложений заказчик, проверив информацию, определяет победителя. Присваивается каждой заявке на участие в закупке, которая не отклонена порядковый номер, в порядке возрастания цены за единицу товара. Формируется с использованием электронной площадки протокол подведения итогов по закупке малого объема. В случае наличия менее двух предложений на участие в закупке малого объема процедура не проводится. То есть фактически такая закупка признается несостоявшейся. Об этом уведомляет оператор электронной площадки заказчика. Контракт заключается с победителем по тем же правилам, по тем же срокам, что и по процедуре новый запрос котировок. Далее, следующий наш завершающий блок, это блок по планируемым изменениям. Я сейчас посмотрю, какие у нас поступили вопросы, на которые я еще не ответила. Надо ли писать письмо заказчику на согласование уменьшения банковской гарантии в процессе исполнения? Это ваше право. Вы можете воспользоваться своим правом по поводу письма согласования. Здесь скорее речь идет не про письмо согласования, а про письмо о том, что вы собираетесь свое право реализовать. Есть необходимость уменьшить обеспечение исполнения контракта. Даже то обеспечение исполнения контракта, которое вы предоставили в виде банковской гарантии, вы направляете соответствующее уведомление. И заказчик, ввиду того, что эти ваши права отражены в законе, заказчик не может вам в этом отказать. Но если соответственно, заказчик по каким-то причинам отказал по своим, то здесь уже необходимо в этой ситуации более детально разбираться и обращаться к соответствующей инстанции. Так, следующий вопрос. На какой момент поставщик должен предоставлять обеспечение гарантийных обязательств? Некоторые заказчики в контрактах прописывают предоставление обеспечения гарантийных обязательств на момент поставки, другие на момент подписания контракта. По поводу предоставления обеспечения гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства мы предоставляем до момента приемки нашего товара. То есть на момент приемки у вас должен быть соответствующий документ, которым вы подтверждаете внесение вами обеспечения гарантийных обязательств. Как это происходит на практике? На практике очень часто, если речь идет про небольшой срок обеспечения гарантийных обязательств, и если вы получили соответствующее одобрение банка, вы можете получить единую банковскую гарантию, где будут отражены условия и про то, что эта банковская гарантия является гарантий по обеспечению исполнения контракта и условия о том, что банковская гарантия закрывает в том числе обеспечение гарантийных обязательств. Здесь в данном случае все решается индивидуально, есть уже соответствующая и положительная, и отрицательная практика, когда банки отказывают в данные возможности, но тем не менее, если тем более срок небольшой по обеспечению гарантийных обязательств, стоит попытать свою удачу. Если нет, если это классический вариант, то в начале, на момент, в момент точнее, заключения контракта вы предоставляете обеспечение исполнения контракта, а уже далее до оформления соответствующего документа о приемке товара вы предоставляете обеспечение гарантийных обязательств. То есть можно здесь и так, и так. По поводу того, каким образом сведения отражаются в документации закупки, документации закупки необходимо заказчику указывать, что до подписания соответствующих закрывающих документов, если установлено обеспечение гарантийных обязательств, участник предоставляет обеспечение гарантийных обязательств и обязательно должен быть указан объем, размер точнее до 10% от начальной максимальной цены по проводимой закупке. Можно ли уменьшить банковскую гарантию до нуля, если контракт исполнен полностью, но срок действия банковской гарантии еще не истек? Вот, кстати, интересный вопрос. На самом деле в этой части законодательства не накладывает никаких ограничений и теоретически можно таким правослением воспользоваться, но честно скажу, что я на практике такого не встречала. При подписании контракта были приложены сразу две платежки – обеспечение контракта и обеспечение гарантийных обязательств. При поставке товара было письмо на возврат только обеспечения контракта. Но заказчик выполнил возврат и обеспечение гарантийных обязательств. Нужно ли повторно вносить обеспечение гарантийных обязательств или только уже по письменному требованию заказчика, так как поставщик мог и не отследить возврат обеспечения гарантийных обязательств? Тоже очень интересный вопрос. На самом деле здесь, конечно же… Все-таки нужно вернуть обеспечение гарантийных обязательств ввиду того, что э, требования, отраженные в проекте контракта, являются э, требованиями, которые распространяются на участника закупок. Иными словами, если это требование отражено, обязанность участника предоставить обеспечение гарантийных обязательств и обеспечить свои гарантийные обязательства на тот срок, который указан в документации закупки. Поэтому фактически, да, здесь есть ошибка заказчика, но требование участника, оно не исключается в данном случае, требование, которое предъявляется к участнику. Поэтому, я бы предоставила все-таки. Направляли письмо, но так и не получили возврат денежных средств. Что делать? Вот здесь уточните, пожалуйста, какие сроки. и ну, в дальнейшем, соответственно, уже не, это неправомерное удержание денежных средств, вы вправе обратиться в суд по этому вопросу. Если уже все разумные сроки вышли, то э, направляйте соответствующую претензию. Так, есть у нас еще другие очень интересные вопросы, в том числе, в частности, по конкретным процедурам. Сейчас мы с вами Перейдем к нашим планируемым изменениям, и я обещаю, мы с вами вернемся еще далее к вопросам. Итак, планируемые изменения. С чем нам с вами предстоит работать в дальнейшем? Итак, планы на 2021 год. Так, почему тут 20 -й? Расскажу предысторию. Дело в том, что планируемые изменения, о которых я сейчас буду говорить, Изначально они были запланированы на текущий год, об этом сообщалось в том числе и на Гайдаровском форуме, который состоялся в январе этого года, когда еще ничто не предвещало беды, так сказать, но в дальнейшем все-таки планы были значительно скорректированы. И вот те планы, которые были предусмотрены на текущий год, которые не были реализованы, их перенесли на 2021 год, что в дальнейшем будет предусмотрено. Мы с вами сейчас, уже на сегодняшний день, фактически имеем дело с электронным обжалованием. Так вот, в дальнейшем процедура электронного обжалования будет усовершенствована, будет добавлен соответствующий функционал в единую информационную систему и для заказчика, и для участника закупок, и планируется, что полностью процедура обжалования будет проходить в электронном виде в единой информационной системе. Будет предусмотрен структурированный электронный контракт, с соответствующими типовыми разделами, которые, соответственно, на этапе размещения закупки, на этапе уже заключения контракта не будут подлежать изменениям. Ускоренное и упрощенное направление уведомления о расторжении контракта через функционал единой информационной системы с использованием единого реестра участников закупок. Одностороннее расторжение контрактов в единой информационной системе. То есть в этой части планируется, что функционал единой информационной системы будет доработан как для заказчика, так и для участника закупок. Но пока речь не идет о том, что мы с вами работаем полностью в части контракта в ЕИС. Мы с вами пока работаем по-прежнему на электронной площадке. Заключение контракта с любым участником э, закупки в единой информационной системе. Автоматическое начисление ПИНИ будет предусмотрено э, с учетом функционала ЕИС. Будет предусмотрена универсальная предквалификация, в том числе для подачи жалоб. Для контрактов более 20 миллионов рублей наличие опыта не менее 20% по, планиров... по данной сфере. И вот здесь, э, кстати... В этом году я столкнулась со следующей очень интересной ситуацией. Причем закупка была по 223 федеральному закону, когда э, по процедуре было обжалование. И как раз вот участник закупок он был оценен именно в части э, тех товаров, работы, услуг, которые он поставляет, которые он выполняет. И жалоба его не была принята точнее она была рассмотрена, была отклонена, ввиду того, что участник закупок потенциально не мог стать победителем по процедуре. Причем в правилах этой закупки по 223 федеральному закону требования не были отражены, не были отражены требования по квалификации участника, но вот такие вот веяния, они уже есть, есть по регионам России. То же самое будет вот уже на законодательстве уровне закреплено в следующем году, возможно. Ну, я не исключаю, что изменения, они будут так плавно перетекать из 2021-2022 год, потому что та и сложно для реализации, в частности, сложно реализовать в том числе функционал определенный. Сокращение способов закупок с 11 до 3, но ну, об этом говорят уже очень-очень давно. Аукцион, конкурс, запрос котировок останутся, ну пока речь идет о том, что возможно способы закупок будут сокращены до 5, а в дальнейшем уже такая некая идеальная ситуация до 3. Однократность жалоб на документацию, обоснование начальной максимальной цены контракта путем запросов ценовых предложений через ЕРУС. Единые требования к составу заявок при всех процедурах, формирование всей информации о закупке в извещении, не будет стандартной документации, хотя по сути я не думаю, что это глобально как-то изменит ситуацию, то же самое, та же самая документация будет, но будет она названа извещением. Поэтапное введение запрета на использование дополнительных характеристик в каталоге товаров, работы, услуг. Здесь сразу э, напрашивается вопрос а когда будет доработан полностью каталог товаров, работы, услуг, и это явно не вопрос одного следующего года. Упрощение системы нормирования, то есть правил описаний, требований к объекту закупки. Введение банков в субъекты контроля, и вот появление термина, о чем мы говорили с вами в начале: независимая банковская гарантия. Введение иммунитета счета для специального счета сведения по специальному счету, будут к ним, соответственно, определенные новые требования предъявляться, и специальный счет, он не будет подлежать блокировке, как это возможно, по обычному банковскому счету. Утверждение единой формы банковской гарантии, типовая форма, которая должна будет использоваться банками. Единая типовая форма контракта Минфин России с типовыми условиями отраслевых федеральных органов исполнительной власти и, соответственно, регионов. Право исполнителя обжаловать решение заказчика в одностороннем, э, об одностороннем отказе э, при включении в реестр недобросовестных поставщиков, реестр добросовестных участников. Ну, вот здесь, конечно, такое некое светлое будущее рисуется, еще бы сюда добавить реестр э, недобросовестных заказчиков, как любят э, говорить некоторые мои э, поставщики, э, реестр добросовестных участников будет сформирован некий рейтинг деловой репутации предпринимателей, автоматическое присвоение рейтинга в, ЕИС в зависимости от качества, количества и стоимости исполненных контрактов. Формироваться эти сведения будут в автоматическом режиме. Использование рейтинга для допуска на торги, объективной оценки участника на торгах и снижение размера обеспечения заявки, обеспечения контракта, возможно, в дальнейшем гарантийных обязательств, в зависимости от рейтинга. Но вот это нововведение э, в части последних трех строчек про рейтинг, как его можно использовать для участника, мне определенно нравится. В том плане, что возможно предоставить будет в меньшем объеме обеспечение, например, заявки, либо обеспечение исполнения контракта и так далее, либо не предоставлять вовсе возможно. Ну, будем смотреть, как это все будет реализовано. Оператор электронной площадки будет предоставлять заказчику информацию о привлечении юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, незаконное вознаграждение, ну иными словами, проще говоря, взятка. Те требования, которые предусмотрены статьей 1928 Кодекса об административных правонарушениях. Вот в части этого нововведения. Как будет реализовано? Планируется, что при подаче заявки сразу участник закупки по этому пункту будет проверяться. Если есть нарушение, то заявка его будет автоматически отклонена оператором электронной площадки, до заказчика она не поступит. В дальнейшем, если Участник уже все проверки прошел, если прошло рассмотрение первых частей заявок, например, в электронном аукционе, поучаствовал участник в торгах, этап рассмотрения вторых частей заявок. На этой стадии, опять же, заказчик уже, не оператор электронной площадки, именно заказчик проверяет соответствие участника требованиям в части административного правонарушения по статье 19.28. Здесь вот будьте готовы к такой некой двухфазной проверке. Так, далее. Вот, э, я выделила ключевые вопросы, которые участники закупки так или иначе периодически мне задают. Можно ли уплатить неустойку за счет средств банковской гарантии? Э, и вот здесь проведут статус Минфин. Минфин отмечает, что банковская гарантия и неустойка – это равные и независимые друг от друга способы обеспечения обязательств по контракту. Банковская гарантия обеспечивает ненадлежащее исполнение основного обязательства – а неустойку исполнитель выплачивает при надлежащем исполнении или неисполнении основного обязательства по контракту. То есть фактически это э, те обязательства, которые обеспечивают контракт и банковская гарантия, и неустойка, которая была начислена, но э, их взаимозаменять нельзя. Неустойку нельзя уплатить за счет средств банковской гарантии, так как она является не основным обязательством по контракту. Она может быть начислена, а может быть и не начислена. вот э, если требование обеспечения исполнения контракта установлено, то оно будет предъявляться. Соответственно, здесь мы с вами берем в расчет письмо в Минфин России. Но э, вот это вот универсальное правило, универсальный ответ на вопрос можно будет использовать в дальнейшем, когда уже не будет действовать, соответственно, списание начисленных неустоек концепции повышения эффективности бюджетных расходов 2019-2024 годов, то есть пятилетка сразу берется, сказано, что в госзакупки будут допускать только квалифицированных участников с опытом исполнения контрактов. Ну вот здесь, конечно, такая некая медаль с двумя сторонами. С одной стороны, для Действительно, добросовестных участников это однозначно плюс, когда можно будет подтвердить свою деловую репутацию, в этой части поучаствовать в закупках, и при этом недобросовестные, например, поставщики будут отсеяны. А с другой стороны возникает вопрос, а как же участвовать новым компаниям? Но пока точного ответа на это не дано, к сожалению. Проведение некоторых видов закупок только путем конкурса с ограниченным участием. Концепция развития эффективности процедур предусмотрена. Вот такие вот планы, о них говорится нашими органами власти на 2021 и последующие года. Итак, сейчас посмотрю, какие еще у нас вопросы поступили. У нас вопросов много поступило. Сейчас останавливаю демонстрацию, потому что у нас... У нас закончился просмотр презентации, презентация завершена и мы с вами далее уже перейдем к ответам на вопросы. Итак, вопросы. И, кстати, вот э, до ответов на вопросы, я очень рада, что вы были сегодня такие активные, что участвовали активно в нашей беседе. Э, хочу сказать, что есть у меня мой аккаунт в Инстаграм. Если, например, я, к сожалению, не смогу на все вопросы ответить, вы можете мне прямо в Инстаграм написать, и э, я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Найти меня достаточно легко. Романова Тендер. Подписывайтесь на меня. В любой момент мы с вами сможем пообщаться. И я отвечу на все ваши вопросы. Сейчас посмотрю, какие у нас вопросы еще поступили. Так, сейчас я напишу в чате свой аккаунт в Инстаграм, пока еще не все отключились. И мы с вами ответим на вопросы, которые у нас поступили. Так, Романова, тендер. Да, запись будет. Запись будет направлена, будет направлена презентация. Все э, те, которые сегодня мы с вами рассмотрели ситуацию, все будут доведены. Итак, подписывайтесь на меня в Инстаграм. Сейчас мы с вами посмотрим вопросы, которые еще у нас поступили. Нашу заявку отклонили за непредоставление конкретных показателей в закупке по благоустройству. В документе в качестве описания объекта закупки была приложена только ведомость работы. Отдельного списка сведений о товарах не было, то есть участник закупки должен был сам придумать список и показатели. Качественный МЦК, смета в проекте контракта, та же смета как единственное приложение к контракту. Заявки на электронной площадке мы подписали согласие, указали списком в соответствующей графе страны происхождения товара. Странное происхождение товара. Что мы можем, чем мы можем основать жалобу? Такой документ говорит о том, что при выполнении работ с использованием материалов требуется только согласие, которое дается с использованием программно-аппаратных средств ТП. Вот здесь интересная ситуация. Если заказчик устанавливал требования, в том числе по конкретным показателям, если была отклонена заявка именно по этой причине, то, в частности, участнику закупок, соответственно, нужно было направить запрос о уточнить требования по материалам, которые предъявляются заказчикам. Но если заказчик сам указал согласие в первой части заявки, а участник закупки, соответственно, руководствуясь его инструкцией, приложил, согласился на электронной площадке. Во вторую часть заявки необходимые документы приложил то э, в этом случае однозначно ошибка заказчика, так как не были указаны требования к первой части заявки нужно вот этот, именно эту ситуацию обжаловать, что изначально требования не были указаны э, в документации закупки и соответственно основании тех требований, которые были изложены в документации была заполнена заявка. если более интересно э, если интересно более детально, то можете мне прислать например, в инстаграм номер закупки я уточню и точную причину отклонения. Так, новый электронный запрос котировок – это 44 четвертый федеральный закон. То, что я озвучила сегодня в рамках нашей лекции – это 44 четвертый федеральный закон. Уточните, поставщик попал в РНП по данной закупке и номер закупки э, реестр недобросовестных поставщиков вы можете изучить самостоятельно э, на сайте единой информационной системы и, соответственно, причину включения в РНП. Может ли госзаказчик расторгнуть в одностороннем порядке контракт после срока его действия? Работа выполнена полностью и принято считать, что приложены недостоверные сведения в заявке. По поводу недостоверной информации, указанной, да. Здесь формально закон закрепляет возможность отстранения участника от участия в закупке, отстранения от выполнения работ в любой момент, когда предоставление недостоверной информации поставщиком, Но здесь заказчику нужно обязательно доказать. То есть здесь, конечно же, если действительно заказчик настроен решительно, то придется отстаивать свое право на участие и на победу, которая впоследствии состоялась, и, и соответственно, отстаивать уже в дальнейшем свои права в части того контракта, который вы уже фактически исполнили. Формально такое право есть, к сожалению, но предусмотрено. Так, по поводу, еще один вопрос, по поводу предоставления вместо обеспечения гарантийных обязательств сведений по опыту. Да, на сегодняшний день вы можете предоставить сведения по опыту, как вместо обеспечения исполнения контракта, так и вместо обеспечения гарантийных обязательств. Итак, уважаемые участники закупок. Мы с вами уже практически два часа у нас длится вебинар. Я вижу, очень много вопросов поступило, но, к сожалению, не на все вопросы в режиме эфира могу дать ответ. Подошло время завершать наш вебинар. Большое спасибо вам за внимание. Если остались вопросы, актуальные для вас, но не отвечены, вы можете мне написать в Инстаграм, либо можете написать на адрес электронной почты edusobako.otc.ru. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. Я с вами прощаюсь. Еще раз вас поздравляю с Новым годом. До свидания.